Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Разуманян. А на сегодняшний день самая больная, самая актуальная тема в интернете это, конечно, где взять деньги. Где взять деньги не в кредит, как погасить ипотеку, как раздать долги и так далее. Очень много людей ищет работу в интернете, а, так как очень э, остро нуждаются в деньгах. И сегодня я хочу вам, ребята, предложить именно компанию «Идеальный маркетинг». Это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Компания открыта 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице, сайта у нас есть документы о легализации компания официально зарегистрирована вы можете посмотри, проверить наши документы посмотреть их а посмотреть нашу презентацию именно о нашей компании а посмотреть нашу дорожную карту Здесь видно, когда и какие программы были открыты у нас в компании. И, конечно, у нас есть личный контакт с администрацией, есть официальные чаты, у нас есть пользовательское соглашение, где вы можете открыть и посмотреть нашу оферту. Ну и, конечно, наши отзывы, отзывы наших партнеров и маркетинг наших двух основных а, программ. Это маркетинг «Идеал М-Мини» и «Идеал М-Макси». Ну а давайте сейчас мы с вами зайдем в мой личный кабинет и я записываю этот ролик, объявляю акцию. Акцию именно по программе Fast Track Беговая дорожка». Давайте мы с вами зайдем в кабинет и посмотрим, что у нас есть в кабинете. В кабинете у нас, как и везде, заполняется правильно профиль. Мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Вывод у нас на карты. Можно, конечно, и подключен ПР-кошелек, и Perfect Money. Подключена касса Free. Все условия созданы для партнеров, для успешного бизнеса. Также у нас есть уроки по кабинету. Первое, что это вы видите, баннер, это у нас подключен сервис для масштабирования вашего бизнеса. Это у каждого в кабинете есть. Вы можете регистрироваться, подключать свою страничку ВК и масштабировать свой, делать рекламу через этот сервис. А, у нас есть уроки, как правильно заполнить профиль, как правильно сделать пополнение, вывод и перевод между партнерами. У нас есть внутренний перевод. А, что такое а, по, функция поисковик, через которую можно просматривать полностью всю свою структуру. И наш бизнес полностью управляемый двумя бронями, кроме двух наших ноу-хау. А наши ноу-хау – это, конечно, денежный планопад, это площадка которая у нас приносит очень-очень хороший доход. О ней очень много роликов у нас записаны, и тем более у меня на канале. Вы всегда можете посмотреть полностью информацию об этой программе. Программа «Давайте вместе с вами» я и покажу вам, какие у нас на сегодняшний день есть 10 маркетинг-планов. А маркетинг-планы у нас вот такие – Значит, давайте мы с вами порисуем. Это, как я уже сказала, денежный клонопад. Это наш сердечко нашей компании. А, это глобальная, общая глобальная матрица, где заполнение идет слева направо на свободные места. На этой программе у нас есть активация 500 рублей каждого первого числа каждого месяца ваш же клон летит сюда в вашу структуру а при 1 а, а числа заполняется рандомно полностью всей компании партнерами нашей компании Итак, какие программы помимо клонопада есть у нас у нас есть клуба мани бокс у нас есть клуба мани у нас есть идеальный идеал Мбанк, э, идеал Ммини, идеал Ммакси. А, фабрика клонов имеет две программы. Одна программа Ммини, другая Ммакси. А, Микромани, а, Максимани и а, Фаст-Трек, которые я объявляю акцию на эту м -м, площадку. А я буду м -м, вход на эту площадку. На одну программу половиной тысяч. Я буду вам добавлять половиной тысячи. Итак, ваш бизнес э, э, начнется именно с 5 тысяч. И есть у нас дубль микс. Это две программы. Одна мини, а другая макси. В разделе партнера находится ваша партнерская ссылка. И э, отображаются партнеры на три уровня в глубину. Итак, давайте мы с вами перейдем на именно на эту площадку, которая... Называется Fast Track. это независимые две здесь программы, они просто стоят рядом. Одна программа у нас на 750 рублей, а вторая программа на 7500. Вот и об этой программе у нас сегодня и пойдет речь. Вход на эту программу как я уже сказала, для вас будет 5 тысяч. половиной тысячи я буду вам добавлять. Это акция. Акция продлится всего лишь 7 дней. Так что спешите. Если вам нужен серьезный бизнес, и вы за эту неделю можете зайти за 5000 И давайте мы с вами разберем маркетинг, именно как работает маркетинг, этой площадке. У нас на каждой программе есть вот такая кнопочка маркетинг. И нажимаем слайд. На некоторых у нас есть даже ролики профессиональные. Итак, маркетинг этой площадки. Как я уже сказала, здесь две независимые программы. Одна программа на 750 рублей. А вот. А вторая программа на половиной тысяч. Акция у меня именно на половиной тысяч. Это линейно-шахматный маркетинг. Как будет работать этот маркетинг? Давайте с вами разберем. Как только вы зарегистрировались по моей ссылке, пополнили кабинет на 5000 вы звоните мне, мы с вами вместе. Через демонстрацию экрана я вам добавляю 2500, вы активируетесь, покупаете бизнес-место, а вам обходится 7500, а, ну вам обходится а, 5000, вот, и начинаете вы работать. Как вы знаете, наверное, все, бизнес без приглашений. И без вложения не бывает. А, то серьезный бизнес нужны всегда серьезные вложения. Если вы хотите заработать, а много денег всегда спрашивают, а сколько нужно пригласить? А сколько вам денег нужно? Вот давайте по маркетингу и будем разбирать. Первый партнер вам дает 7500 на баланс для вывода. А со второго партнера у вас откроется вот такой же стол. Он здесь один. Вы будете только крутиться на одном столе. Это со второго партнера идет реинвест. То есть открывается у вас дополнительный стол за спонсором. А с третьего партнера у вас опять 7500 на баланс для вывода. Три партнера у вас сколько? тысяч на балансе. Дальше вы приглашаете четвертого партнера. Опять 7500. Вы приглашаете пятого. У вас опять идет реинвест этого стола. Вы приглашаете шестого. У вас опять 7500 на баланс для вывода. Итак, 6 партнеров. У вас 30 тысяч на балансе. Круто, 9 партнеров, у вас будет 45. И так далее. Поэтому здесь приглашения всегда нужны. Если вы хотите зайти, еще есть такой вариант, если вы хотите зайти вообще за счет своего а, партнера, то вы можете зарегистрироваться по моей ссылке, дать информацию своей там подруге, другу а, о том, что есть вот такая вот а, программа, где все деньги идут на вывод. Все деньги только идут вам на баланс. Ваша подруга регистрируется по вашей ссылке, пополняет кабинет на 750 рублей, и вы мне звоните. Я вам даю в долг. 7500, ваша подруга, вы активируетесь, ваша подруга следом активируется, вы получаете 750 рублей и отдаете мне долг. А дальше идут ваши заработки. Все, дальше ваши деньги все идут вам на баланс для вывода. И так до бесконечности. Второй партнер пришел, у вас опять идет, откроется этот стол Партнер, которого вы пригласите, он закроет этот стол. А у вас уже есть следующий стол с такой же, точно, с тремя ножками. Вот такой вариант есть. Есть две подруги. Которые тоже хотят зарабатывать на этой площадке большие деньги. Но денег у них всего лишь у вас у каждого по две с половиной. Вы слаживаетесь по две с половиной. Переводите на ваш аккаунт. Вы активируетесь. Покупаете бизнес-место. я получаю 7500. Перевожу. Вашей подруге. Ваша подруга активируется, и вы получаете 7500. Вы переводите второй своей подруге эти 7500. Она активируется и получает 7500. И мне возвращает на баланс. Вот так. Вы зашли в всего лишь три партнера, и вы потратили каждый по половиной тысячи. Вариант, вариант, ребята. Круто, круто. А дальше идут только ваши доходы. Здесь а, все деньги идут на вывод. Это точно такая же программа, только в 10 раз меньше доход. И, конечно, 10 раз меньше а, вход. Здесь 750, за три троих вы будете 1500, здесь 15000. Сколько вам денег, выбирайте сами. С вами была Ольга Арзуманян. И я еще раз хочу вам а, напомнить о том, что с сегодняшнего дня на 7 дней объявляется акция у меня в команде на площадке тры вход семь тысячи я вам обойдется бизнес 5000 две с половиной тысячи я вам буду давать подарок каждому кто будет регистрироваться по моей ссылке ссылка и мои все контактные данные будут под роликом жду вас в своей